Сорт томата белый гигант. Это среднеспелый и среднерослый сорт томата. У меня высота куста в открытом грунте достигала до метра пятидесяти. Формировать этот сорт лучше в 2 три стебля. Это крупноплодный томат. Масса некоторых плодов может достигать до трехсот грамм. Плоды вот такие вот плоскоокруглые, округлые кремово-желтого цвета. Растения мощные. И подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах. Это один из лучших салатных сортов. Также подходит для диетического питания, кто не может употреблять в пищу, красные томаты. В разрезе плоды многокамерные, очень мясистые и очень вкусные. На вкус они сладкие, кислинка практически не ощущается. Это один из лучших салатных сортов. Всем рекомендую, выращивайте у себя вы останетесь довольны. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.